Ну что, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 22 октября 2016 год. Я вышла прогуляться с палками своими скандинавскими, якобы, которые являются Лыжные палочки вот такие прогулялась. Максимку отправила в школу. Время сейчас 8 часов утра, птички поют, просыпаются. Решила сделать видео на фоне прекрасных берез. Но поскольку у нас тут военный городок бывший. И я возобновила здесь утренние прогулки со скандинавскими палками по этой территории. А там сзади храм. Раньше сто лет или 300 лет назад здесь было кладбище. И вот этот храм сохранился. Он, престол, освящен в честь воскресения Господня. Его сейчас потихонечку восстанавливают. Но на часовне небольшой храм. А на территории кладбища вырос уже лес. Вот он сзади меня. А с восточной стороны вот там начинается рассвет. Начинается рассвет. Не видно пока. Хочу поговорить по поводу качества жизни. Прошло полгода с тех пор, как я затеяла, затеяла операцию «Тараканство. Бой». И хочу сказать на сегодняшний день, что тараканов в моей квартире нет. Может, они если и есть, но они настолько шифруются, что я их практически не вижу. По поводу того, что перейти на самоуправление в доме, народ был пока не готов. Летом шла работа естественным путем. Управляющая компания с нами теперь... Но тот ТОСАЖ, который было организовано до того, уже пришло к своему финальному концу. То есть оно ликвидировано, как предприятие, и в списке ГРН его нет на сегодняшний день. Документ уже получен, и поэтому мы стали перед вопросом, притык встали. Либо мы заключаем новый договор с управляющей компанией, предыдущей, либо мы... Переходим на самоуправление, организуем ТСН, Товарищество собственников недвижимости. Хочу сказать, что за этот период мною была определенная работа проделана по поводу документации, там справки какие-то, всякие жалобы написали. Но вот и ныне там управляющая компания ничего не сделала. Это сам процесс тараканов, но в своем доме я тараканов не вижу. Вот даже у меня есть такой большой удлинитель с четырьмя или пятью даже розетками. В него у меня включены кухонные бытовые приборы. И раньше туда всегда откуда-то выползали и гадили таракашки-то на сам этот фильтр. Видно было, что они там ползают. -то. А сейчас я на этот фильтр насыпала этот средство феноксид, которое мне порекомендовала одна женщина. И я не вижу там следов их. Все время везде заглядываю, проверяю. Если где-то что-то увидела, таракашку, я сразу брызгаю туда. И, в общем-то, это у меня. Я не скажу, что у меня есть они. А Слава богу, конечно. Раньше их было мало, но они были. И летом были. Вот как стал холод, по улице они перестали ползать, по стенам да по этим, то стало, конечно, лучше. Стало, конечно... Дом неподалеку тут от нас находится, 60 квартир, пятиэтажка панельная. Там, значит, люди тоже организовали, товарищество собственников недвижимости в апреле месяце вот этого года, буквально вот они. Я поговорила с председателем этого ТСН по поводу того, как они живут. Они вообще все очень просто сделали. Во-первых, они не открыли никакого счета. У них нет счета банковского. Они собирают наличкой. Вот он составил ведомость, раздал эту ведомость жильцов э, с, с цифрой, которую должны они выплатить. Старшим по подъезду, старший по подъезду под расписку, собрали жильцов деньги и отнесли председателю. Вот надо председателю вот заплатить за вывоз мусора, он наличка взял и заплатил. Вот у них какая-нибудь авария произошла по водоканалу, например, он вызывает аварийку водоканала аварийка водоканала устранила неисправность, аварийную работу сделала и выставляет счет. Он бы по этому счету по чеку выплачивает через банк. Все, все вопросы решены. Они быстренько купили тепловой счетчик, поставили на дом, стали регулировать подачу тепла. У них счет за тепло уменьшился в три раза. То есть если он платил половиной тысячи за тепло, то теперь он платит полторы. Вот. Все, что им надо было сделать вокруг дома, они уже практически сделали. Что надо было покрасить за лето, они покрасили, отремонтировать, строят детскую площадку, отремонтировали, потому что у них в руках деньги. Они собираются всего дома 30 тысяч. Вот, говорит, 30 тысяч я собираю, 5 тысяч у меня всегда в заказнике на всякий случай. Остальные я тоже трачу, чеки все это прикладываю, бюджет, доход... Расход сам себе веду. И каждые три месяца вывешиваю на каждом подъезде отчет. Что куплено, за какую цену, сколько собрано денег. Все. Налоги они пока не платят, потому что дохода-то нет. Почему говорит, я должен кормить всех бухгалтеров, паспортный стол и прочее, когда мы сами все это можем сделать? Вот. Паспортный стол, говорит, печать есть. Надо прописать, выписать. Я, говорю, иду, прописываю, выписываю. При этом, ну, там два друга, два мужичка, они все делают. При этом, ну, насчет себе зарплаты я, конечно, не знаю. Ни бухгалтеров, ни... А есть у них дворник. Я подошла к этому дворнику. Ну, молодой человек такой, мальчишка, лет 18, может, подхожу, Смотрю, он ходит вокруг, что-то мусорки убирает. Ну, урны возле подъездов. Говорю, сколько работаешь? Он говорит, я работаю 4 часа в день, кроме субботы и воскресенья. Сколько платят тебе? Я говорю, 4 тысячи мне он платит каждый месяц. Все. Вот и все. Проще пареной репы. Я всю эту информацию донесла до наших жильцов. Говорю, вот смотрите. Размер чека нашего мы сами можем установить. Если мы будем платить 12 рублей с квадратного метра... Ну, я прослушала я, потому что по телефону с этим говорила, дяденька-то, сколько они конкретно платят. Ну, допустим, 12. Сейчас мы платим строй заказчик. У меня с квадратного метра выходит 13,7. Умножаю на количество квадратных метров. И вот эту сумму я выплачиваю им ежемесячно. Но сейчас я перестала платить. платила до этого. Вот. Дальше. А, допустим, мы по 12 начнем собирать то в месяц мы собирать будем 18 636 рублей. За 18 тысяч, вот, например, в декабре, мы уже сможем решить задачу дверей на первом этаже. За 18 тысяч соберем во второй месяц, мы решим все вопросы с освещением вокруг дома и в самом доме. 18 тысяч соберем в третьем месяце, мы решим половину вопроса на ремонт на втором, на третьем этаже. Нам горячих точек очень много. То запущен конкретно. Вот. И вот это я с одним, с другим вчера пообсуждала. Сегодня или завтра мы, наверное, проведем собрание аналогичное на втором и третьем этаже, чтобы люди были взбудоражены. А потом уже проведем по закону общедомовое собрание. И все эти вопросики мы обсудим. Вот. Ну короче, процесс пошел.